Здравствуйте! В эфире школы студии Кири Соболь. Время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 20 по 31 января 2021 года. Чудеса продолжаются или колесо жизни продолжает катиться по годовому кругу? Прошло три недели от начала нового 2021 года. Скоро завершится шлейф предыдущего года. Солнышко уже пошло в рост. И скоро вступит в свои права год быка по всем параметрам. И один из важных параметров, который определяет начало китайского Нового года – это первое весеннее новолуние. Повторю, мы живем в подлунном мире, многие события жизни определяют лунный день, его значение и влияние на течение событий нашей жизни. В разных религиях, духовных течениях есть свои даты, когда то или иное сообщество встречает Новый год, и каждое сообщество соблюдает определенные традиции при встрече Нового года. Например, буддисты при встрече Нового года готовят белый шарф хадак. Этот шарф имеет несколько символов, и один из них – символ чистоты жизни, удачи и исполнения желаний. Используя множество разных традиций, обрядов и церемоний, в нужное время, в нужном месте, в общем поле мастеров, каждый сможет изготовить такой шарф, чтобы исполнять свои желания. Как это сделать, будет дано всем желающим на классе мастеров 12 магических дней нового года. Что будет в конце месяца? Какие события ждут своего сбытия? В конце месяца проявляйте осторожность со своими гаджетами. Телефоны, ноутбуки, планшеты будут не только ломаться, зависать, но и просто выскакивать из рук. Особенно на улице. На улице сегодня холодно, снежно и скользко. Старайтесь крепко держать телефон, особенно если идете по улице и смотрите на экран телефона, рассматривая информацию. В этот момент ваше внимание рассеяно. Вам на встрече идут такие же люди, которые также смотрят на экран своего телефона и могут быть рассеяны, невнимательны. Вы можете столкнуться с ними, уронить свой телефон или телефон другого человека, что может привести к конфликтам, ссорам. Негативный реакции. Будьте осторожны с приборами бытовой техники. Наливая чай в чашку, будьте внимательны, чтобы не обвариться кипятком. Уходя из дома, отключайте все электроприборы, гаджеты. Будут аварийные ситуации на дороге. Те, кто за рулем, будьте осторожны на дорогах. Если вы едете в общественном транспорте, то держитесь за поручник. Может быть травмоопасная ситуация. Будут подводить и партнеры, меняться договоренности, будут нестыковки. Не раздражайте, не задавайте вопросы, что со мной не так. Такой период. Будьте спокойны. Все пройдет, пройдет и это. Если вы планируете свои дела, то сначала делайте наброски, вешки, путеводные точки, по которым вы дойдете до цели. Лучше... Планируйте не на долгий период и чередуйте дела общественные, работу с отдыхом, с домашними делами. Это немного разгрузит напряжение. 20, 21, 22 января будет напряжение умственной деятельности. Будут головные боли. Не принимайте быстрых решений. Давайте себе время подумать над решением и внести в него коррективы. Не решайте мировые проблемы. Сейчас неблагоприятный период. Он схож с Олимпиадой в Сочи. Энергии этих дней будут аукаться во много месяц, а возможно и лет. Сейчас неблагоприятные дни для проведения больших мировых событий. И именно на эти дни назначена инаугурация Байдена. Как это аукнется для Америки, для всего мира, пока не ясно. Посмотрим. Среда, четверг, пятница, конфликт и аварийные ситуации. Будьте готовы ко всему. На вас могут наезжать. Также и вы можете наехать на кого-то. В субботу хороший день. День идей общения. В сфере здоровья. Проявляйте осторожность, когда гуляете с детками. На горках одевайтесь сами по погоде учитывая активность на улице берегите голову не ходите без шапки шарфа иммунитет просел время простудных заболеваний также напомню могут быть травмоопасные ситуации В сфере здоровья нежелательно делать операции отложите их если это возможно, кроме острых ситуаций, берегите нервную систему, голову, позвоночник. Также будьте осторожны, приобретая продукты питания. Смотрите на состав и дату выпуска. Это поможет избежать отравления болезненного состояния. Псалмы сферы здоровья 93, 110, 52, 81 Очень хорошо в этот период пить крещенскую воду по утрам, натощак по три глотка, читая молитву кресту один раз вслух. В сфере любви недели напряженные могут быть не только травмы, но и состояние неуравновешенности, агрессии. Вы можете взорваться буквально на пустом месте. У других людей тем более близких могут быть такие же состояния перед сном принимайте душ омывайтесь слегка прохладной водой это не только смоет напряжение усталость но и успокоит нервную систему суббота прекрасный день чтобы провести его в кругу семьи друзей и близких приготовьте совместный обед со своими близкими Супруги могут приготовить друг другу романтический ужин. Поможет снять напряжение мантра периода ⁇ Радость ⁇ Радуюсь ⁇ Вспомните, как говорил Серафим Саровский, встречая путников-поломников. Если напряжение накопилось, то пропивайте эту мантру вслух или про себя сонастройтесь с ней с этим состоянием радость что это значит для вас псалмы любви 11 60 26 25 В сфере денег Важный период, чтобы оплатить все чеки, задолженности, квитанции, квартплаты. Хорош период отдавать долги закрывать кредиты. Можно пересчитать деньги, сколько заработали за прошедший год, сколько потратили, сколько накопили. Также хорошо провести анализ, какие полезные и нужные вещи купили за прошедший период, а какие покупки были неудачными. И хорошо в этом опираться на лунный период благие дни совершили покупки или нет это поможет включать голову во время покупок и избежать ненужных пустых покупок и лишних трат. можно начинать присматривать сферы вложения средств запланировать крупную покупку когда будет такой период вы узнаете из лунных вешен также вы узнаете, как наполнить текущий год успехом, исполнить свои желания, пройдя наши круги мастеров и классы мастеров. Расписание вы можете посмотреть на сайте kirosobul.ru Псалмы сферы денег 74, 32, 69, 55. карта ленорман ключ какой бы ни была ситуация какое бы сложное решение вам не предстояло найти вы держите в руках ключ держите его крепко. будьте решительными уверенными и смелыми коли ключ в руках действуйте это единственный верный способ достичь поставленных целей. Собирая информацию, будьте внимательны, и эта информация может быть важной и ключевой для достижения ваших целей. Карта также говорит, что решение проблем близко, будут и новые начинания удачи. Положитесь на свою интуицию, вы способны находить и принимать истину. Вперед! идей и открытий. Записывайте их, размышляйте и улучшайте своими действиями. Совет. Данная карта указывает на спонтанный выход из ситуации, молниеносное решение, мгновенную информацию, позволяющую изменить обстоятельства, но период может влиять на ваше решение. Поэтому. Запишите свое решение, обдумайте его. Что говорится, обмозгуйте все стороны решения. Ключ это может быть внезапное обогащение и успех, а может потери и конфликты. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на наших вебинарах в мастеров, классах мастеров, а также на лунных вешках. Всего доброго, до свидания.